Левка, левка, мы не Не в том... Не в том... Мэр, кей. Мэр, кей. Нет, yeah. Нет, хорошо. Нет, хорошо. The dots you Че Не Не I don't know. I'm going to be a little Gueve referred March express You yeah, then. Неимый mm как -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Лев ко мне Всё Лев Не yeah, правди Нет, так, Я. Я Молодец, где Все